Как правильно сделать отделку откосов в системе утепления фасада с ФТК? В нашем примере на откосе уже находится наличник. Это декоративный элемент, который сделан из пленополистирола с армированием акриловой штукатуркой. Предположим, что этого наличника нет. И у нас есть просто откос, который нужно сделать при утеплении фасада. Для этого мы обязательно используем несколько видов профилей. Первый профиль – это угловой профиль с сеткой. Он у нас устанавливается на наружные углы всех наружных углов фасада. Это могут быть углы самого здания, это могут быть углы проемов, это могут быть региля, какие-то квадратные колонны. При оштукатуривании и отделке этих поверхностей всегда на наружные углы нужно ставить вот такой профиль. Данный профиль существует еще, скажем так, в гибком варианте с точки зрения градуса угла, то есть если у вас не везде углы 90 градусов, у вас такая архитектура, что есть острые углы, есть тупые углы, этот же профиль можно использовать для разных видов углов. Следующий профиль, который очень важно использовать при оштукатуривании ваших откосов, это так называемый примыкающий профиль, у которого есть очень классная функция. Здесь есть самоклеющаяся такая вот пленочка, скотч, вы снимаете бумажку, профиль, но сначала не снимайте, устанавливаете профиль, клеите его, здесь два скотча, первый скотч с этой стороны, второй скотч с этой, снимаете скотч и приклеиваете профиль к вашей оконной раме, для чего вы это делаете? Для того, чтобы примыкание штукатурки к оконной раме было идеально ровное, и чтобы у вас не было по оконной раме вот таких непонятных, каких-то зигзагообразных слоев штукатурки это первое второе для того чтобы правильно заармировать ваши косы чтобы он не трескался и третье это делает возможным защиту вашего окна потому что на этом же профиле есть второе скотч мы снимаем бумажку здесь клейкая лента и тогда, когда мы устанавливаем профиль по периметру, мы сразу наклеиваем пленку для того, чтобы защитить наш оконный блок, оконный проем от грязи, растворов, краски всего остального, что может испортить наше окно в процессе отделки фасада. Когда мы ставим один профиль, второй профиль, у нас получается вот такой перехлест сеток. И эти сетки дают мощную армировку вашего фасада именно в уязвимых местах. Это углы. Более того, в процессе э, утепления фасада, когда вы армируете сетки, вы делаете косынки. Что такое косынки? Это отрезки сетки армирующей, ну, которые устанавливаются вот так. То есть, если ваша сетка идет строго вертикально, рулон раскатывается, то на всех углах делаются еще вот такие косынки, только кусочками чуть побольше, чем у меня на образце. И еще один вид профиля, который хочется показать, это профиль-капельник. Что это за чудо-профиль? Он устанавливается вместо наружнего угла на верхних откосах. Для чего это делается? Для того, чтобы вода, когда течет по стене, она не затекала на горизонтальную плоскость, а благодаря вот этому носику она просто капала вниз. И тогда у вас не будет на горизонтальных верхних плоскостях затекания воды, намокания постоянной поверхности и не будет отшелушивать эта поверхность. Вы, наверное, видели очень часто подбалконные плиты, какие-то горизонтальные поверхности. Но чаще всего это подбалконные плиты, когда вода течет по балкону и затекает на потолок балкона. Вот чтобы этого не было, нужно делать вот такие профили с капельной. В нашем стенде здесь показано как раз таки, опять же по слоям, как можно э, оштукатурить правильно откос с применением нашего молдинга. То есть вся та же самая технология отделки откоса сохраняется, но перед тем, как нанести финишную декоративную штукатурку, клеится молдинг, под молдинг все это штукатурится и потом окрашивается в один цвет одной краской. У вас получается монолитная, ровная, красивая, долговечная поверхность. Scrave on the T-Roll